В первую очередь скажу, что для нас большая честь представлять Воронежскую область. Она богата землями и ресурсами. Наш губернатор был министром сельского хозяйства. России И он хорошо знает, что э, очень важно для людей, чем они питаются. Сейчас э, Воронежская область – это третий э, регион, который принял закон о органическом питании. Мы занимаемся натуральными, свежими, полезными продукциями. Мы стараемся возродить традиции. Также мы объединяем самые лучшие фермерские подсобные хозяйства для того, чтобы накормить вкусной, свежей, полезной пищей нашу семью и тех, кому это нужно, действительно. Первый популярный наш продукт – это форели с Карелии, град из консервантов. Также мы привозим рыбку под заказ из Мурманска. У нас есть байкальская вода, из Краснодарского края варенье. Секрет компании, в сплоченной команде. Индивидуальный подход. Индивидуальный подход каждому клиенту. Мы ищем представителей по всей России. Также у нас уже есть Воронеж, Липецк, нововоронеж Москва.